Второй – это реселлинг, реселлинг, реселлинг, английское слово sell – продавать, rep – перепродавать, то есть мы перепродаем чужие товары, мы покупаем права перепродажи на какие-то информационные товары, либо физические товары, либо на какие-то сервисы. Да? и затем перепродаем их. То есть суть, в принципе, как и у партнерков, да, только вот вы получаете 100%, но опять же здесь вы ничего не платите, то есть регистрируетесь в партнерской программе и вот по ссылке своей продаете, рекомендуете, можете в социальных сетях, на форумах. Там контекстную рекламу заказывать, вот, как в общем, вам угодно. А при селинге, а, уже всю комиссию поберете себе. Но а, для того, чтобы вот, 100% получать от товара, вам необходимо приобрести права перепродажи на этот продукт. То есть вы должны с автором договориться и вот, отдать ему какую-то определенную сумму. Обычно вот, права перепродажи а, стоят в три раза дороже, как минимум в три раза дороже, а, чем сам инфопродукт. То есть, если инфопродукт стоит, например, 2,5 тысячи рублей, то за 7,5 можете купить право перепродажи. Вы можете посмотреть на нашем сервисе bestinfoproduct.ru про продукты с правами перепродажи, и вот там выиграть. То есть, у нас очень доступные цены, там не дороже тысячи рублей, но есть какие-то, конечно, выдающие курсы, которые больше стоят. Но То есть, это очень дешево, и там уже будет все. То есть сайт, письма, рекламные материалы, 3D-обложки, все-все-все. То есть это очень хороший способ. Также вот я знаю много реселлеров, которые на этом, в принципе, очень хорошо зарабатывают.